Так, ребят, всем здорово. Быстрое, резкое, мини, микро, прямое включение. Короче, очень многие люди просили сделать обзор на E-Global. Так что же я вам могу сказать, ребята. Заваривайте чаек и ловите! Епта. Егоренька для вас. Все подготовил, мужчины мои. Так что смотрите, оценивайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто новенький. Смотрим E-Global, ребята. Всем привет. С вами Юбани я записываю этот видос для YouTube канала Егориус ТВ. Это обзор сервера e с поэтапным развитием Хроник, как это было раньше на Рулафе. Сейчас все подробно объясню. Контент в игру будет вливаться поэтапно. Всего их три. Каждый этап разбит еще на два подэтапа стартует сервер с pre interlude где максимальный уровень 60 а на втором подэтапе будет уже 72 О, а теперь про рейты тут не все так просто с 1 по 29 уровень статичный рейд x3 далее с 30 по 51 будет уже рейд этот ваш понижаться и в итоге он понизится до x1 с 52 по 59 просто будет x1 а уже начиная с 60 и выше будет э, x01 вот. то есть идея такова 60 апнули и дальше ребята будет ой ой ой как хардкорненько а вот. что мне понравилось так это система с сабами во первых тут квест на саб упрощенный намного упрощенный я бы сказал что даже доступен он всем вот, взять его можно будет с 52-го левела. Вот. Когда вы докачиваете SAP э, до 50-го левела, будет доступен пассивный sap навык. То есть, как это было на хэфэ. sap скиллы здесь есть. Вот. И они будут уже работать с самого начала сервера. Вот. А, значит, в чем смысл? Вы берете sap класс прокачиваете его до определенного левела, получаете свою уникальную пассивку берете второй сап тоже получаете пассивку и третий последний получаете пассивку разница в том что на хайфаве для определенной пассивки нужно было прокачать определенного определенный класс то есть к примеру чтобы целести он был нужно было БД вкачать. здесь все проще кого хотите того качайте и все, вы получите этот сертификат И обменить обмениваете его на что хотите Это круто на самом деле Вот И что еще Саб Скиллы будут работать Как на мейн чара, так и на На сам саб Это тоже я считаю Круто, то что и Хаст будет вылетать у вас на сабе Или целестина, точнее Не суть, вы поняли Вот Дальше, что со старта на первой стадии будет всего лишь 4 замка и 3 эпик босса. Потом уже добавят еще 3 замка и добавят инстанс закина. Три вот. босса на старте это Анквин, естественно, Кора и Орфин. Про Кору и Орфина чуть-чуть попозже и отдельно. Там тоже все переработали, усилили этот эпик. Причем таки сильно, как я считаю дальше что мне еще понравилось на сервере это добавили систему бонусов за full заточку Ну имеется в виду, что если у вас сет на плюс 4 вы получаете с этого бонуса поверх статов самого естественно сета вот то есть это доб добавочный вот к примеру если у вас весь сет на 4 это очень важно что если у вас будет на плюс 3 Одна шмотка, все, не будет работать. Также, если у вас сет на плюс 8, а одна шмотка будет на плюс 4, то сет опция будет работать только для наименьшего значения, то есть четверки. Также, если у вас есть рарные какие-то части, это все будет учитываться, все будет работать. вот Теперь про сам бонус. К примеру, если плюс 4 сет, то робо дает PDF MD в копеечке, лимит веса плюс 10% и PvP деф на 1%. Если сравнивать с максимальным бонусом он на плюс 8%, то там цифра уго-го на плюс 8 full set э, характеристики будут составлять 50% переносимого веса плюс кляра. Да, манозатратность за умения э, Минус 10% э, Резист Против сала на 35% Откат умений э, Минус 5% Шанс прохождения ментальных дебафов Плюс 15% И пвп дефенс 5% Статы ого-го Какие То есть поверх Вашего дк Допустим сета это офигеть можно. Дальше. Э -э был добавлен новый клан скилл который дает при условии одновременного онлайна в клане э бусты к опыту. Манрегену, ПВЕ атаки и дефо. Вот такой вот уже я нашел кланчик с таким скиллом. Он распространяется абсолютно на всех, даже на академиков. И это круто. Разница между high-level скилла и лоу незначительно практически ну на мой взгляд что она незначительно как получить этот баф если у вас от 18 человек одновременного онлайна в клане будет работать этот скилл когда будет 36 человек в клане скилл будет максимально выложен. это экспо как вы видите плюс 7 процентов лайф реген 15 ПВЕ атака защиты 7. На лоу левеле будет 5% опыта, 7% регена и 3% ПВЕ. Разница в принципе не такая большая на самом деле. Ну круто, просто за нахождение в онлайне. Бабах. Вот. И этот баф не занимает баф слота. Есть, это грубо говоря такая самая обычная пассивка. Далее про сам эпик. В общем, вот есть обычная кора, да, точность скорость бега. Есть улучшенная кора, точность скорость бега плюс уже на, еще плюс один. Вот. Но также он дает Strange и Интеллект. По-моему, идеальная вещь на какого-нибудь оверлорда, не суть. И есть третий левел коры, будет Стрэндж уже два. И скорость бега 4. Как получить такое колечко, все просто. Там нужны гемы, э, кристаллы, определенное количество. Не скажу, что их много, но не скажу, что их мало. И нужно, получается, чтобы сделать второй левел, нужно два обычных кольца коры. Дополнительно, то есть, того вам надо три кольца, чтобы получить второй левел. И чтобы сделать, получается, хайлевел, последний уровень коры, вам нужно два предыдущих, среднего левела коры. Тоже два в количестве. Итого, это ого-го, сколько корп <реклама> нужно. Вот. Но не скажу, что это так уж тяжело для какого-нибудь офигенного клана, так как ä, эта кора спавнится каждый день. С орфином все то же самое. Он дает эффективность лечения шанс, эффективность лечения 6%, уменьшение расхода МП 2%. Второй уровень дает уже кон и мен плюс 1, а последний кон 2 мен 2, уменьшение расхода с 2 до 6 получается и эффективность лечения с 6 до 10% ну такой себе эпик если честно вот мне он максимально не понравился не вижу от него смысла по моему проще ходить с тем же самым бою ну антквином вот, намного будет сильнее чем вот эта кора но на вкус и цвет он дает stranger ладно хорошо по поводу питомцев на хайфайве можно эволюционировать питомцев на интер нет это очень и очень обидно как я считаю, я недавно только об этом, скажем так, узнал. Сделал, прошел квест на волчонка, прокачал его и стою туплю у пэт-менеджера. Думаю, блин, да что ж с тобой, говори, не так. Говори, сервер говно, или у меня лыжи не едут. А, на этом сервере это реализовано, поэтому б... качайте питомцев, делайте питомцев. После чего они будут у вас преобразованы, улучшены. Это круто. Они вас будут также бафать. В общем, сами все это знаете. По поводу доната. Донат, как мне кажется, такой средненький здесь, но его тут можно вливать и вливать и вливать в огромном количестве. Это не... Вот э мастер коины. 10 мастер коинов, 1 евро. Примак... Вам будет стоить около, давайте посмотрим лучше, что придумывать-то. На 30 дней 50, то есть 5 евро на 30 дней. Ну, скажем так, доступно всем. Также продается здесь клубная карта специально. Сколько она будет нам стоить на 30 дней? 35 мастер-коинов. Это у нас еще получается 3 евро, да, с половинкой. 3,5. Итого донат уже на 850, к примеру, да, плюс-минус. Да, а даже, даже по-моему, курс евро-то сейчас выше 100 рублей, да. Но ничего, сами разберетесь. А, далее. Клубная карта она вам дает, естественно, желтый чат. Что там она еще? поддерживающие магии 70 уровней доступ к профилю да да да да да эксклюзивные бесплатные телепорты вот ну так себе фишка на самом деле но вот по поводу эксклюзивных кстати говоря это я не проверил может быть можно куда-то конкретно тэпаться типа нугли с телепорта Да, вот он, клубный телепорт, некрополик, катакомбы, зоны охоты. Понятно, да, это очень удобная фишечка. И есть специальный буфер. Сразу же говорю, это ОБТ, ребят, поэтому всех этих NPC здесь не будет. И другие NPC будут стоять, возможно, вообще в других углах. А, ну это тот же самый Непис, понятно. То есть прямо возле телепорта, возле ГК можно будет забафаться. Вот так вот выглядит этот. Тут есть свои наборчики, сами все позаписывайте на, на свой стиль игры. Вот. Дальше что. Магазин Иварикоин. Вот это я, кстати, не посмотрел, потому что не забыл. Персональный пакет с руны, который увеличивает получаемый персонажем опыт, (SP) на 50%. И также экспона 30% в течение 5 часов. Стоит это 650. И э эти монеты можно получать... А, конкурсы, акции, прохождение ежедневных заданий. Вот оно как. Понятно. В игре есть э, ежедневные задания, их нужно получать, обе выполнять обязательно, потому что плюшек с них дается достаточно многовато, как видите, как минимум репутация, нифига себе, и как максимум это экспа. Вот эти вот расходные предметы, конечно, я не, не вижу никакого смысла, но какую-нибудь пушечку приобрести или плащчичек Туаля, мы денег, ничего себе ага D-grade C-grade C-grade максимум, камни, да, добавочные ну и заточки тоже не так уж и дорого ну получается что эксп стоит 650 и это очень-очень много надо делать этих ежедневных заданий Ага, ага, ага. Про Камалоку. Господи, впервые вижу наездник какой-то Анквин. Прикольно, круто выглядит этот маунт Ни на одном сервере я такого не видел, ребят. Дальше. Что по поводу Камалоки? Если вы взяли премиум аккаунт, советую его взять, у вас будет, во-первых, начисляться какой-то VIP за, за донат. Этот VIP прокачивается за именно донат. И прокачивается он очень медленно, скажем так, признаемся честно. Потому что у меня было этих коинов косарь. Я потратил, вон сами видите сколько, да, 830. И мой vip ак еле-еле продвинулся наполовину. Сейчас Авро. Я, я, я с нулевого левела апнулся до первого. Хорошо. Я, я получаю теперь плюс 5% рейд дропа с пыла и адены. Не скажу, что это что-то дисбалансное, но в конце концов, если вы вольете сюда 1100, наверное, денег, у вас будет плюс 7% BVE урона и защиты. Потери опыта и плюс 15 дроп рейта. Как бы, такой сомнительный за 100 тысяч бонус на самом деле. Вот. Далее что? По поводу премиум камалоки я не сказал. Проходить нужно ее обязательно. Помимо обычной камалоки есть премиум соло кама. В ней очень много опыта будет даваться за мобов, намного больше, чем вы можете там в пате заработать. Вот. поэтому проходите ее и в течение 20 минут не отвлекайтесь, старайтесь. Чем больше вы убьете мобов, тем выше будет там награда. Там заточки, свитки, всякие баночки, расходники и т.д. и т.п. Но заточки будут даваться. И эликсиры, банки. Это тоже очень важно. Проходите. За ивентик, если вы какой-нибудь ивентик затащили, или просто у вас все чудненько сложилось, и вам выдали специальный билет, который откатывает премиум к молоку используя вот. если у вас появился такой билет используйте его сразу же потому что можно его использовать лишь раз в сутки копить их смысла нет если у вас два уже таких билета то увы да вы не сможете его потратить по поводу по поводу навыков они тут все изменены ну как все многие анимации изменены что-то переработано что-то добавлено вот я успелила впервые вижу такой скилл успила извиняюсь у крафтера что этим ударом я могу открыть сундук с сокровищем круто либо я чего-то не знаю либо это что-то добавили далее вот этот бабчик раньше был у крафтера. Он окладывался даже на, ну, на, на кого угодно, на союзников. Сейчас ты индивидуальный, переключающийся обычного обычное умение, которое не жрет маны и дает вам статов. Таких, я бы сказал, даже неплохих статов. Вот. А БД и СВС тоже немножко реворкнутые, я бы сказал, даже упрощены. Сонги у них совмещенные. Я увидел, тут есть какой-то сонг на физическую защиту и магическую защиту одновременно. Это круто. Выглядят они по-другому. Вот. Анимация ну, конкретно у крафтера, конечно, не так все интересно, как у остальных. Вот. Но фатал у меня какой-то вот с новым синим цветом переливается. И нет это ни бонус внешнего вида или еще чего-то. Вот. Внешки все замечательно, просто доп вот к ним. Это круто. Вот. Далее. Кстати, внешки, стоит отметить, что они не дают каких-то дополнительных статов. Это очень важно, потому что я встречался с таким, что на сервере там внешки давали плюс к опыту или пве урону. Как по мне, это дичь. Так не надо делать. Я вроде бы все рассказал, про Сабы рассказал, про Камалоки рассказал, про Эпик рассказал. М -м -м. Я не рассказал про магазин, точно, за донат. То есть в любой точке, где вы находитесь, вы можете использовать этот магазин за донат. И я бы не сказал, что в нем есть что-то такое дисбалансное. Во-первых, вообще в игре есть специальный Агатион на автолут. это это очень удобно О, есть интересный браслет который самонит любого члена группы вот, но при условии что у него тоже есть точно такой же браслет откат там 60 минут поэтому ничего в этом дисбалансного такого-то и нету сам он сам также я видел еще аксессуарчики которые воскрешают без потери опыта у них там тоже есть свой откат там около часа так что в этих донат предметах нету чего то такого прям мощного так а по поводу экспы есть да довольно таки конечно дороговато 2 евро если я не ошибаюсь и вы полностью сможете восстанавливать вот за 7 F-Coin полностью восстанавливает вашу Виталку. Вот. У них есть лимит на количество купленных таких вещей в день. Есть, если вы лютый донатер, скупайте на Виталку постоянно. Все скупайте просто как можете. Потом будете использовать, вам это пригодится. Вот. Поэтому, что касается опыта, да. Тут много всяких вещей на Виталити. Также есть аксессуары на Виталку. Что еще? Вроде бы все. Есть магазин еще за Адену. Ну, не сказал бы, что это как-то дешево, но прикольно его использовать. Ключики, всякие соски для Пета, самон кристаллы. Телепорты и т.д. и т.п. Штрафы самое что главное, есть. Это можно покупать. Это круто, очень удобно. Про скиллы сказал, про саб скилы сказал. В целом Подытожу что сервер достаточно интересный. Что-то новое контент будет вливаться постепенно, постоянно. То есть, на каком-то этапе добавят камэлик, эсный шмот. Добавят добавят получается локации с... сейчас объясню что я хотел сказать диноостров к примеру есть да и его можно прокачивать делать это надо чуть ли не всем сервером потому что там стоит в кавычках мировой босс достаточно сильный с него дроп вкусный вот и когда вы его убьете Дино остров Увеличит свой уровень Это даст плюс количество э, Мобов Скорость респа И откроет еще некоторые Локации на Дино остров. То есть весь Дино остров с самого начала открыт не будет Будет открыта только его малая часть И после того как вы прокачаете Эту локацию Только тогда вам будет доступен Весь Дино со всеми его монстрами И скоростью респа скажем так, это будет касаться многих локаций. Эм... К примеру, Force of Gods То же самое. Там тоже будет стоять такой босик. Тоже будет связано с количеством мобов и всего остального. вот Игра довольно социальна. И, как мы видим, по ОБТ народ тут уже есть. Все тестит, все готовятся, все смотрят я однозначно буду здесь играть посмотрим что и как скачем будет конечно сложновато я не проверял ребят сколько окон можно максимум запустить но мне кажется ограничений нету кать качи так хардкорный поэтому ребята сомневаюсь что ограничения какие то есть я нигде не увидел эту информацию по крайней мере и в донате тоже не увидел эту опцию как добавить окно вот. на этом все подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пожалуйста пишите что я может быть упустил либо сказал неправильно давайте пообщаемся с радостью отвечу на все вопросы всем спасибо всем пока